сто лет чуваки у меня скин есть у ваш, да, один лов, граната пошла. осторожно граната минус ноги Господи! Я вил, я видел, этот с красным на нашу резку пошел. Да, на нашу. Супсов, супсов, супсов. Они успели, ребят. Еще один, еще один. Чувак, И... это отбиваюсь. Сейчас, сейчас будет резка, сейчас будет резка. Нет, стоит, стоит, короче, за... вот сейчас выбежит. единичку. Я пойду на этот. Их обходить, так скажем. На единичка пуста они на двойку пошли вот. да тут гранаты летают Тимон только не раш и короче стоит сзади Ах wow. yes. oh, блин нет, прям нет, подых, нет. подых подых это Ресвит зеленый зеленый зеленый It's It's зеленый зеленый Фу, желтый забить. еще нечего еще. нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего синий. нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего нечего Боже, мы это тащили. просто в сливной ситуации. Бомба успешная, обезврежен. Победа Блин, сейчас нужно этот... подожди, нет. Стой, сейчас я этот в складе бороюсь. Так, чё, хэфпам поставлю? Да, хэф пам поставлю. Стой, подожди, подожди. Я хочу попробовать рейтинг скатать с Таваром. сейчас зайдем? Сейчас, Ну ладно. Е фабрика, ненавижу Чё за фабрика? Боже, опять конфаркарты, которую я не знаю Римского это Обзор его комнаты Тихо место Скоро Ты потихал Первая. Там еще второй. Медик, медик, медик, медик. За трактором стоит. Снайпер со снайперской позиции. Медик. Мы проиграли, Рау. И Никто на двойку не пошел. Нормально, сойдет. Набираю время, конечно, но сойдет и так. Одна котрата Блин, с катаны. Toe, блин, он с Pero, Чувак, буквально ни с чем. Буквально ни с чем. Нет. Волка. Вулкан Я пошел. Провку. Не, я не пойду. Тика. Не дергайся, я тебя вылечу. Ой, сразу мина взорвется. уничтожили В смысле двоих? Эм, лол. Может опять на этом сраном подсаде сидит? Ультра кемпер. Забежал. Короче, вот куда Паша поднимается, вот тут вот домик. Вот второй этаж. наших. Это что за пекаль? Не, это шоу. Он, он, короче, сидит на их подсаде будет. А нет, мы слышу. Подстреляем. Уничтожили отряд шу. врага. Шу. Победа за нами. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. За подписку. Возможно, подписку. И еще, ребят. Если вам не нравится мой контент.. Проваливайте к черту. Мне не нужен такой наплыв идиотов. Ну ладно, с вами был Пашок и всем пока-пока.